Сорт сверхострого перца, Жейф Сейдж. Острота у него может достигать от 900 тысяч до 1 миллиона 100. Высота такого кустика может быть от 80 до 1 метра в высоту. Срок созревания от 90 до 110 дней. У этого растения очень мощный куст. Высота его жалю от 80 может достигать до 1 метра. Но у меня высота была чуть больше метра. Вот смотрите, толщина ствола какая. Ствол очень и очень толстый. У него в этом растении очень большие крупные листья. Такие прямо как лопухи. Вот видите. такие вот крупные листья у него. Я ему провел тотальную обрезку. Я его практически процентов, можно сказать, на 60, просто верхушку срезал. Этот сорт относится виду капсиком чиненс это довольно острый сорт вкусный очень очень вкусный очень приятный на вкус насыщенно фруктовый вкус у него с невероятной остротой давайте рассмотрим поближе эти перчики такие вот красавцы шоколадного цвета похожи чем-то на скорпиона такие носы у них очень красивые перцы очень такая пупырчатая структура Чем и скорпион все они не крупные довольно упругие ну, сейчас мы здесь им возьмем какой-нибудь побольше и здесь им посмотрим сколько он весит ну, как всегда, 10 грам. Все сверху с От 8 до 14 грамм вес у них. Такой красавец. Так, теперь разрежем, посмотрим, как он вылетит изнутри. Вот так он вылетит изнутри. Стеночка здесь. Где-то ну, миллиметра полтора будет. Очень легкий. Очень много семечек у него. Так, потом посмотрим носик его тоже эфирного масла капсициного очень много вот такой вот красавец его можно выращивать как в открытом грунте, так же и дома растение очень и очень мощное очень мощный ствол и высота же у меня ну, больше метра была так что как бы в домашних условиях я не знаю, можно ли выращивать ну, в открытом грунте очень мощные кусты. Очень, очень большое количество плодов у них. Аромат, конечно, от него идет ах, просто, просто бесподобный. Аж в носу запекло. Так что выращивайте такой сорт у себя дома. Всем удачи!